Я прочитаю следующую сегодня лекцию. Ну и хочу напомнить, прежде всего, что мероприятие сегодня, проводимое здесь в университете, да, посвящено 150-летию со дня создания Дмитрия Ивановича Менделеева его закона о периодическом свойстве создания таблицы. Кстати сказать, что в этом году также и у Дмитрия Ивановича юбилей, да, он, в 35 лет ему было, когда, в тот год, когда он создал таблицу элементов. Ну, легендарная личность, да, нельзя как-то недооценивать вклад Дмитрия Ивановича, хотя на сегодняшний день таблица официально не признана, то есть она официально не носит имя Менделеева, вот, но все-таки вот значимость вот этого вклада в науку и то развитие, которое наука получила после, да, в общем, в научном сообществе все идет к тому, чтобы в конце концов официально признать имя Менделеева как а, создателя таблицы, хотя там есть и другие претенденты, кто-то раньше предлагал какие-то закономерности, но вот такой вот полной картины, как а, расположил Менделеев, а, никто такого не давал. Вот, а, ну, я хотел начать с этой картинки. А, хотел призвать молодежь, ну вот, любят молодые люди ходить в кроссовках, да. Вот символом научной молодежи сделать вот такие кроссовки. Э, не кроссовки, а кеды, кеды. Молодежь кеды любит, поэтому, может быть, даже в университетах при поступлении на первый курс да, начнут студентам, первокурсникам выдавать вот такую обувь. Это я просто увидел за такую картинку в интернете, мне очень понравилась идея. Так, ну, начнем. Теперь у нас серьезное мероприятие. Да? Доклад называется «Новые элементы периодической таблицы Ивановича Менделеева». Вот, как я уже начал представляться, меня зовут Алексей, я сотрудник лаборатории ядерных реакций, и имя нашей лаборатории напрямую связано с таблицей Менделеева. То есть это тот научный задел, который был дан Менделеевым. По сей день продолжаются исследования, и до конца неясно Сколько же элементов должно быть в таблице Менделеева, где предел существования, ядер, элементов, в конце концов, предел нашего материального мира. Да? Почему на сегодня вот известно человечеству именно столько элементов, а сколько их может быть всего, а существуют ли более тяжелые ядра, если они получаются, то как это сделать, или может быть они существуют, но мы не знаем тогда, как их можно исследовать и где их нужно искать. В общем, э, вот этим направлением, это одно из важнейших направлений, э, то, как раз, чем мы занимаемся у нас в лаборатории. Это лаборатория ядерных реакций, носит имя Георгия Николаевича Флёрова, основателя. Это одна из семи лабораторий. У нас довольно большой институт в Дубне, объединенный институт ядерных исследований, он представлен семью лабораториями. Вот, я сотрудник одной из них, перед этим был докладчик э, Никита Сидоров, он представлял э, лабораторию физики высоких энергий, это каждая лаборатория занимается своей тематикой. и Каждая лаборатория представляет себя небольшой исследовательский институт. Вот всего у нас в институте около 5000 сотрудников, в нашей лаборатории 450 сотрудников. Вот каждая лаборатория – такой небольшой институт. Ну, расположены мы в Московской области, на самом севере, на границе с Тверской областью. Находится город Дубна, в 120 километрах на север от Москвы. В общем, тоже в историческом месте, да, отсюда, а, с берегов от Волги, где расположена Дубна, начинается канал имени Москвы, который соединяет Волгу с Москвой-рекой. Добраться до нас можно автобусами и электричками с Москвы. Ну, как я уже сказал, институт – это международная организация. Существует институт с 1956 -го года, лаборатория, которую я представляю, существует с 1957 -го года была чуть позже основана институт был задуман как международная организация и изначально в него входили бывшие социалистические страны вот но потом институт развивался и на сегодня он насчитывает в себе 18 стран участниц и несколько стран они так называются ассоциированные члены да которые ну, проходит ряд процедур, чтобы тоже стать участником. То есть там есть определенные правила, когда страну принимают вот, в состав ОЕАИ. Семь лабораторий, вы видите, каждая со своей тематикой исследований. От теоретических исследований, да, то, чем занимаются лаборатории теоретической физики, от физики низких энергий это вот лаборатория ядерных реакций до физики высоких энергий. Да, это лаборатория ядерных проблем, лаборатория физики высоких энергий, а также радиобиологические исследования. Вот, и есть информационная поддержка, это сотрудники лаборатории информационных технологий. Для того, чтобы экспериментальные данные набирать, обрабатывать да, и проводить какие-то удаленные исследования, все это с помощью современных вот, интернет-технологий можно тоже осуществлять. Ну, наша лаборатория, я вот уже начал говорить, да, основана на академиком РАН, Георгием Николаевичем Флеровым. Вот годы жизни вы видите, он прожил с 1913 по 1990 год, был руководителем нашей лаборатории и вырастил неплохую научную смену, после себя оставил много учеников и последователей. То есть те идеи, которые при Флерове закладывались на развитие вот ускорительной техники и на развитие исследования в области физики ядра и сейчас вот только появляются возможности технические возможности реализовывать и как-то подтверждать выдвинутые еще тогда гипотезы вот ну видите основные заслуги георгия николаевича это он является автором спонтанного деления да в 1940 году вместе с константином петрожеком они сделали открытие участвовал в создании вместе с Курчатовым работал над созданием атомной бомбы потом он, ему было поручено вести отдельное направление в эти годы уже развивалась не только нейтронная физика физика деления, да но и физика тяжелых ионов так вот курчатов поручил ему создать научную организацию его направили в дубну поручили развивать ускорительную технику то есть в то время очень широкое распространение получили развитие основных методов ускорения и техники ускорения тяжелых ионов. Но тяжелыми ионами мы называем все, что у нас тяжелее протона, тяжелее альфа частицы да, Все следующие ионы следующих элементов называются тяжелыми ионами. Так вот, появившиеся в то время ускорители, как линейного типа, так и циклического, находили все более широкую востребованность, и вот Флеров возглавил лабораторию, нас еще называют лаборатория физики тяжелых ионов, и построил первый ускоритель в Дубне. Первый ускоритель это был У-300, на котором синтезировались первые элементы вот с использованием ускоренных тяжелых ионов. Синтезировались элементы тяжелее 101-го. То есть первые опыты на новом ускорителе под руководством Флерова открывали элементы 102, 103 до 108-го. Да, это было вот 60-70-е годы. Эта машина У-300 позволила вот, продвинуться по элементам в таблице Менделеева от сотого, который уже на тот момент был известен. Да? Эти первые элементы получались в атомных реакторах. Вот. Но дальше сотого такая техника, такая методика не позволяла продвинуться, вот. а ускорители позволили ускорить тяжелые ионы и продвинуться дальше за сотый элемент. Ну, к тому времени теория тоже развивалась. А, и вообще изначально по существовавшим тогда момент модели ядра не могло быть элементов по модели вот жидкой капли, да, что у вас ядерное вещество, ядро представляет из себя жидкую каплю, которая а, не могла теория жидкой капли объяснить, почему происходит деление да, и почему могут быть элементы тяжелее сотового. То есть по, по тогдашним представлениям по модели жидкой капли все элементы тяжелее сотового должны были делиться и ничего там дальше быть не могло. Вот. Но новые экспериментальные данные позволили теоретикам скорректировать свои модели, и тогда появилось новое предположение, что за сотым элементом, оказывается, могут быть еще несколько областей, где существуют элементы тяжелее сотового. Здесь представлена наша современная лаборатория. Да? Это совокупность нескольких корпусов. Вот здесь вот у нас вот этот вот самый первоначальный старый корпус, да, где был ускоритель у 300 на котором получали элементы от 102 до 108. Да. Современное здание, здание нанотехнологическая лаборатория. Позже, в 1978 году, было пристроено еще одно здание и построен второй циклический ускоритель. Да, надо сказать, что у нас в лаборатории не используются линейные, только циклические ускорители. Это вот такая фишка лаборатории. Мы как бы, этим гордимся и вот с максимальной выгодой мы используем возможности циклических ускорителей, принципиально не строим линейные. Вот здесь сбоку два года назад появилось еще одно здание с новым ускорителем, также для, с целью ускорения тяжелых ионов, под свою задачу, и в этом году этот ускоритель вот начал работать, то есть четыре года э, велся монтаж здания. Монтаж всех электронных систем ускорителя экспериментальных установок. Вот недавно, 25 марта, этот ускоритель заработал. Был выведен из него первый пучок ускоренных ионов. Ионы криптона были выведены с орбит ускорения циклотрона. Вот так вот он видит, выглядит на 3D-модели. На этих фотографиях показаны старые ускорители. Это У-400, У-400М. Эта установка называется ДЦ-280. Вот, аббревиатура означает 400 у 400 означает диаметр магнита. То есть вот эта вот конструкция циклического ускорителя, вот этот железный полюс магнита, он диаметром 4 метра. Это позволяет ему ускорять тяжелые ионы до энергии примерно 300 МФ. Ну, в ядерной физике у нас принято энергию мерить электронвольтами. Да? килоэлектрон вольтами, мегаэлектрон вольтами. Вот. Тем не менее, это так называемая физика низких энергий. То есть все, что до 500 мэф одного ГЭВ, это физика низких энергий. В отличие от, от другой нашей лаборатории, других исследований, которые проводятся при высоких энергиях. Там энергии пучков достигают величин гигаэлектронвольт, вольт и тераэлектрон вольт. Вообще у нас лаборатория на сегодня действует, вот вместе с новым, уже шесть таких ускорителей. Да, это обосновано тем, что на самом деле с помощью циклических ускорителей можно очень много разных научных задач исследовать. И экспериментаторам, физикам экспериментаторам не хватает, вот одной машины не хватает рабочего времени, чтобы иметь одну машину в лаборатории и изучать все, что можно. То есть на самом деле задач, незакрытых вопросов, вопросов к изучению перед ядерной физикой очень много. Вот, поэтому у нас в лаборатории появился еще один ускоритель. Но о нем я скажу позже. Он построен с одной единственной целью. Вообще можно много чего решать с помощью ускорителя. Но вот последний ускоритель, вот этот, который DC-280, да, он построен под одну задачу. То есть раньше эта задача, которая вот для него предназначена, решалась на, одном из эти, на одной из этих машин, времени всегда не хватало, поэтому э, решили построить новый ускоритель, чтобы полностью загрузить его, эта задача, а именно синтезом новых элементов. То есть другие задачи будут э, распределены как-то между остальными машинами, а вот этот ускоритель будет заниматься только синтезом новых элементов и изучением их свойств. Вот, для этого вот здесь будет построено еще и пять экспериментальных установок. То есть, э, Основная задача для этой машины – выдать большую интенсивность пучка тяжелых ионов, поднять эту интенсивность в 10 раз по сравнению вот со старой машиной. Это нужно для того, чтобы больше производить вот этих сверхтяжелых элементов. Но мы к этому подойдем с вами позже. Сейчас я немножко забежал вперед. Так вот, когда Дмитрий Иванович Неделеев предложил свой вариант таблиц, она выглядела примерно вот так. Да? Он расположил в соответствии с возрастанием атомных весов, элементов известные тогда 63 элемента. И самое главное предсказал, он их расположил так, и некоторые вот клеточки у него в этой таблице оказались пустыми. Да? И вот тогда его выдвинутый закон, обладающий предсказательной силой, позволил предсказать, что все, что они знали, все 63 элемента, они друг за другом можно расположить, а определенной последовательности и образовались пустые клетки. То есть он помимо создания закона закона предсказал, какие еще должны быть элементы, какие у них будут свойства, да? И эти три три элемента были открыты еще при его жизни, это э, Германии, Сканди и Италии, по-моему. Тем самым подтвердив э, значимость вот этого закона, да. П После этого ядерная физика начала активно развиваться. И после были а, открыты другие элементы, были открыты и гелии в солнечном излучении, и в, в земле, в недрах были найдены а, более тяжелые элементы, чем 63. Кстати, а, известные к моменту создания таблицы Менделеева элементы в основном были открыты в Европе, да, европейскими учеными, где уровень научного развития был гораздо выше, но тем не менее, как вы хорошо знаете, в Казанском университете профессором Клаусом был открыт элемент номер 44, который он назвал в честь России. Да? На, на латинском языке на латинском элемент 44 называется «Рутений». Это латинское наименование России. Дальше развитие... Элементов шло с обнаружением все более тяжелых элементов. И вот когда я заканчивал школу, таблица Меделеева выглядела уже вот так. Да? Было в ней известно не 63 элемента, а вот вот 110 уже получили, он просто здесь еще не получил своего официального номинования. То есть от 63 таблица увеличилась до 110, но вот это было 20 лет назад. Да. Сегодня таблица Менделеева ä, приросла еще новыми элементами. Но сегодня, как вы знаете, известно 118 элементов. Вот. И все вот эти элементы тяжелее урана, тяжелее Z92. Так, меня отсюда просто неудобно не видно. Где у нас уран? Вот. Вот, Уран-92 да, это последний элемент, который э, находится в недрах Земли, который может быть обнаружен на Земле. Самый э, последний стабильный элемент это свинец-82. Все элементы тяжелее свинца, они уже радиоактивные. Да? И уран сохранился до наших дней, имеет большой период полураспада, 4,5 миллиарда лет да, живет уран. Но то, тоже радиоактивный, тоже он конце концов делится так вот у нас все что тяжелее свинца все радиоактивное вот и способ получения вот этих вот более тяжелых элементов он очень сильно ограничен ввиду того что эти элементы радиоактивно не распадаются то есть нелегко не их зафиксировать ну и прежде всего нелегко их создать вот первым методом которым получили элементы тяжелее урана это элементы вот, Нептунии, да, Плутонии, 94, Америцы, Кюри, Беркли, Калифорнии, Эйнштейний, Ферний. Вот до сотого элемента а, впервые эти элементы были получены в Америке, а, где максимально интенсивно развивалась ядерная физика, развивалась атомная энергетика. А, было обнаружено, что если облучать ядро урана а, нейтронами то, захватив такой нейтрон, возбужденный ядро урана испускает спускает из себя бета-частицу, бета-частица увеличит его заряд на единичку. Образуется новый элемент Нептуни, 93. Вот, таким способом при облучении мишени из урана в атомный реакторе потоками нейтронов американцам удалось дойти вот до сотого элемента. Этими работами руководил известный американский физик, химик по-моему, дважды лауреат Нобелевской премии Глен Сиборг, да, работавший в это время в Беркли, в лаборатории. И заслуга Сиборга отмечена у нас в номиновании одного из элементов. Вот если вы посмотрите на элемент 106, он называется Сиборги, да, как раз в честь американца Глена Сиборга. Можно сказать, что этот элемент получил свое номинование еще при жизни Сиборга. Вообще, это уникальный случай, обычно... Номенклатура элементов, ну имена давали уже после того, как ученый ушел из жизни, и, ну вы видите, вот есть Менделеевий, да, есть Ферми в честь Анрика Ферми, Ферми. Э, Много элементов было получ, получили свои названия в честь <coughs> э, планет, это Уран, Плутоний, Нептуний, и в честь географического места, где это открытие было сделано, да, вот Америций, опять же в честь того, что Сиборг был американец и делал исследования в Америке. Да, Калифорния — это штат тоже американский, Беркли — это лаборатория, где он работал. В общем, много имен в таблице связано либо с географическим местом происхождения, либо с именем ученого. Вот. Но далее такой способ не позволил Сиборгу продвинуться за сотый элемент. Этот метод перестал работать. То есть облучали они, облучали уран максимально большим потоком нейтронов, чтобы все это чтобы ядра быстрее да, переходили на более тяжелый заряд. Вот. Но дальше сотовый этот метод не позволял продвинуться. Вот. Таким образом, где-то в сороковые е годы наступил такой некий тупик, да, и думали, что все, на этом наш мир закончен. Тяжелее сотового ничего быть не может. И таблица Менделеева должна была закончиться на сотом элементе. Но в это время появились ускорители, да, И первый ускоритель изобрел у нас Лоуренс. И на первом ускорителе э, удалось ускорить тяжелый ион. Вот тогда додумались, что, давайте мы э, будем, ну, например, уран облучать не только нейтронами, да, чтобы он э, такой вот. У меня сейчас вот, есть у меня картинка, вот. Вот вся цепочка, ну пример цепочки, как облучая уран нейтронами, вы можете добраться до а, америции, да, вот нейтрончик захватил, чтобы возбужденное ядро пришло в основное состояние, оно испускает бета частицу это электрон, то есть электрон вылетел, значит заряд на единицу увеличился. Продолжайте обучать нейтронами, а, Нептуний нейтрон захватил, возбужденное ядро, чтобы перейти в основное невозбужденное состояние, испускает бета частицу Это, ну, просто вот такова природа этих ядер, да. Так вот им энергетически выгоднее вести, если вот вы в него внедряете нейтрон. Вот. Таким образом вот можно добраться до сотого. А потом а, появились ускорители и решили, а чего мы по одному нейтрончику добавляем в ядро. Вот такой вот длительный процесс, все вот эти вот цепочки переходов. А давайте мы по нему обойдем сразу тяжелым ионом, да, столкнем два ядра. Возьмем мишень из урана и чем-нибудь, там каким-нибудь десятым элементом, например, неон, по нему будем бомбить, да, бомбардировать одни ядра другими. Вот, таким способом сразу удалось получить 102-й элемент. То есть сразу э, перескочили за фермией, вот, и этот метод стал э, более активно дальше развиваться. То есть э, стали повсеместно строить ускорители. Ну, те страны, которые экономически могли себе позволить. Да? Вот, на самом деле таких вот лабораторий, которые в мире этим занимаются, не так много. На сегодня есть четыре крупных центра, где вот подобные опыты по синтезу новых элементов, по изучению свойств сверхтяжелых, проводят. Это четыре лаборатории. Ну, помимо вот нашей лаборатории в Дубне, в УЯе есть лаборатория РИКЕН в Японии, есть лаборатория Джисай в Германии, и есть лаборатория в Беркли, там, где Сибург работал, это штат Калифорния. Вот таких четыре мировых лидера, которые способны имеют научный потенциал да, и техническую возможность, современные ускорители, чтобы вот такие опыты делать, пытаться заглянуть за грань того, получить то, чего нет и никто, никто никогда не видел раньше. Да, ну На самом деле в это время еще и теоретики, после того, как был получен 102, да, и теоретики пересмотрели свои взгляды, что на самом деле на 100 элементе все не заканчивается, что теория чего-то не учла вот появилась новая модель э, ядра и тогда теоретики предсказали что на самом деле э, могут быть ядра которые находятся за элементом 100 вот это же там может быть такой целый регион назвали эту область островом стабильности сверхтяжелых ядер вот и сразу же перед экспериментатором возникли новые задачи э, сразу мировые вот эти вот центры где развивались ускорители тяжелых кленов начали проводить всякие реакции и пытаться получить вот естественно сразу были попытки получить как можно дальше элемент и сразу и 120 и 126 пытались но там не все так просто с этими тяжелыми ядрами вот первые опыты не привели никакому успеху вот но тем не менее это дало возможность изучать вот ядра вот а, ниже сотового. Вот как видите на этой карте да, у нас по оси а, абсциссов отложено число нейтронов, по оси ординат число протонов. Вот. И на этой карте ядер, ядер отложено такими вот квадратиками около 3000 ядер. И здесь отложены все ядра. Вот черные да, обозначает стабильные ядра. Это те изотопы ядер, которые а, ну, живут больше, чем возраст Земли. Да? И около Их всего 300, около 300 стабильных ядер, вот такая гряда стабильности называется. А слева и справа от нее располагаются изотопы, но они уже радиоактивные. Вот, и чем дальше вы уходите вот от этой гряды стабильности влево или вправо, тем более короткоживущие ядер, тем более радиоактивные и тем быстрее они распадаются. Вот, вот здесь вот отложено по временной шкале э, времена жизни. Вот там наверху есть цена деления. да? То есть черные это там сколько у нас? Это какие-то миллионы, миллиарды лет. Вот, э, а, это в секундах. 10 в 6 секунд это уже вот, э, более радиоактивные ядра. И чем ближе вы приближаетесь вот сюда к синей области, тем меньше эти ядра живут. Вот 10 минус 6, темно-синий вот этот цвет, это одна микросекунда. На самом деле это, это для, ядер, для времени жизни ядер довольно большое время, и современная экспериментальная техника позволяет такие времена зафиксировать. Вот, то есть если у вас ядро живет в микросекунду, вы вполне можете засечь такое время и измерить его. Вот. ну А вот эта вот область, которая была предсказана теоретиками более 60 лет назад, располагалась вот здесь, в области сверхтяжелых ядер. Говорилось, что, возможно, это такая вот область, называемая островом, да, что на вершине этого острова некоторые ядра могут тоже жить миллионы лет. Вот видите, тут она не черным помечена, а таким коричневым. То есть теоретики так предсказали, что бывают конфигурации ядер, бывает в ядре столько протонов и нейтронов, а именно, вот если у ядра будет 184 нейтрона и 114 протонов, то такое ядро мог, может жить миллионы лет. И вокруг него тоже будет много изотопов, которые будут жить довольно долго. Вот. И после такого теоретического представления, сразу экспериментаторы начали проверять это на, на деле. Так вот в нашей лаборатории... Тоже после. Да, это просто более крупно показана вот, вот эта область вокруг N184, Z114. В нашей лаборатории тоже сразу были предприняты попытки. Не только у нас. Вот здесь вы видите, что вот во Франции в 1971 году. То есть к этому времени уже были получены все элементы до 101 да? В 1971 году во Франции пытались получить 126, не получилось. А в Дубне в другой комбинации при облучении ионами цинка пытались получить 112, тоже не получилось. Да, потом э, были использованы другие частицы, вот, гер, э, другие реакции на Германии, и ксином с ураном пытались получить сверхтяжелое, тоже ни, ни, ни к чему не привело. А в 1975 году э, нашим э, научным руководителем, академикам Агонисянам был предложен новый метод чтобы использовать. Вот вы в этих комбинациях, видите, довольно легкая мишень. Вот там Торий, у которого Z90, потом свинец, у которого Z82. И обучались довольно тяжелые частицы. Вот. Поскольку не увидели результата, да, все-таки стали думать, а как все-таки достичь этого острова. Может быть, надо что-то такое вот кардинальное другой какой-то способ придумать. Вот. И тогда Аганесян предложил, что давайте возьмем самую тяжелую частицу, пусть будет у нас э, мишень, пусть будет не такая тяжелая частица, вот кальций, у него заряд 20 всего лишь, но зато у него будет очень много нейтронов в ядре, вот у него масса 48, это значит, у него заряд 20, а масса 48, значит, 28 нейтронов. Это нужно было для того, чтобы вот максимально приблизиться к числу 184, да, который те, те, теория предсказала. Говорилось, что именно вокруг 184, число нейтронов 184, именно вокруг таких изотопов будет максимальное время жизни. Именно там можно увидеть какой-то вот всплеск жизни, когда будут элементы существовать, которые доступны будут к изучению, какое-то долгое время они будут жить. Вот. И тогда предложили использовать для облучения ионы кальция в это время появился новый мощный ускоритель. У нас вместо У 300, на котором были получены 102, 108 элемента, построили новый ускоритель У 400, который был мощнее, выдавал больше интенсивность этих ионов, и начались уже опыты по синтезу 114 на новом ускорителе. Вот. здесь у нас показано, тоже, какие центры да, занимаются этой проблемой. И какие в результаты были получены в том или ином центре. Но вот США, то есть Отмечены а, те элементы, которые были получены в, в каждой из лабораторий. Вот, заслуга а, США ⁇ это открытие. Ну, там со совместно эти велись работы. И в, в России, в Дубне шло, и в США а, периодически одни данные полностью провергали результаты экспериментов других ученых. Вот так, например, 102 вот тут он, видите, получался и в США, и в, и в России, вот, но в, в то время еще это было новое поле деятельности, и работы велись во, во многих центрах, только потом, когда встала проблема на этих элементов, стало… Утверждаться первенство. Было очень много споров ну, на, в научном плане, да а, кто же претендует на открытие того элемента первым. Ну, вот Вклад Дубны был отмечен, а, и элемент 105 получил свое наименование Дубней в честь того, что он впервые был получен в Дубне, хотя другие лаборатории тоже его наблюдали. Вот. Но заслуга Дубны отмечена в Таким образом, в таблице появился 105 элемент под названием Дубни. А, приоритет в открытии других элементов а, был отдан вот американцам. Да, а, Наименовали там и 103-й Луренсий, а 104-й Ризерфордий. Вот. Ну, вот, таки, таким вот образом, вот, заслуга Японии в открытии 113 элемента да? япония на самом деле подключилась к этой проблеме довольно недавно вот но они очень быстро развивались и в последние годы вот, тоже получили данные по синтезу 110 111 и 113 элемента но, правда нужно сказать что это они уже повторяли а, опыты которые до этого проводились в других центрах но тем не менее вот, в конце концов 113 элемент был признан а, Приоритет в открытии был признан за Японией. Вот. И вот этот метод, предложенный Аганистаном, предполагал наличие очень качественной мишени. Вот там было написано, что облучаются актинидные мишени. Это те элементы, которые стоят тяжелее, чем актиний. Да? Это уран, нептуний, плутоний. То есть... Все, что тяжелее у нас 92-го элемента, и предполагал этот метод облучать их ионами кальция. Вот, на этой картинке показано, как производится мишень, что такое вот мишень для эксперимента по синтезу нового элемента. Вот, а, вот здесь что такое мишень показано. То есть это вот такой диск с фольгой, на который наносится электрохимическим способом, осаждается вещество. Например, если вы берете материал в Беркли, да, он нарабатывается в атомном реакторе. Вот здесь вы видели, представлены два самых мощных в мире атомных реактора. Один у нас в России, Дмитрограде, другой американский в штате Теннесси, город Окридж. Вот Они способны нарабатывать в реакторе, облучая уран нейтронами, способны нарабатывать достаточное количество вещества, чтобы произвести такую тяжелую мишень, которую потом физик будет облучать ионами, чтобы синтезировать новый элемент. Вот Выглядит эта мишень вот так, а вот так выглядит капелька вещества Беркелия. Вот она, Это вещество было наработано в реакторе в Америке, потом химическим способом выделено, и получено вот в такой капле всего лишь 22 миллиграмма. Вещества Беркли с массой 249. На самом деле этого вещества достаточно, чтобы распылить его по вот таким секторам мишени и провести эксперимент. То есть вот так выглядит мишень. Это диск, да, который вращается в специальной установке и по нему значит, бьет пучок ускоренных ионов. Вот. Для этого нужен ускоритель. Ускоритель в наших опытах, которые мы начали в 2000 году в ЛЯР, выглядело таким образом это ускоритель тяжелых ионов У 400 он доставлял на мишени ускоренный пучок ускоренный пучок кальция а дальше у вас стоит экспериментальная установка которая принимает этот пучок вот отсюда ускоритель вот здесь разгоняет кальций до энергии примерно 300 Мэв и выдает его вот сюда на физическую установку вот здесь начинается работа физика экспериментатора у вас есть вот такой модуль в мишени дальше стоит установка которая называется сепаратор. поскольку в процессе э, реакции, когда у вас кальций налетает на вашу мишень, там образуется в принципе много чего, очень много побочных э, продуктов. Вот, поэтому ставится э, после мишени установка сепаратор, которая настроена так, тут подобраны магнитные и электрические поля таким образом, чтобы вот эти вот э, э, побочные продукты отвести в сторону, вот они в синим показаны. Они просто в магнитном поле вот здесь заворачиваются. А те тяжелые ядра, которые вы хотите пронаблюдать и изучить, они сепаратором пропускаются, к детекторам. Вот сюда, вот в конце. Ваши вот в процессе ядерной реакции вот здесь образуются новые ядра. Когда вы, например, берклевую мишень, да, у которой Z97, облучаете кальцием, у которой Z20, то в ядерной реакции образуется новое ядро, у которого Z это сумма зарядов двух участвующих в реакции ядер, то есть получается 117 Так вот, 117 вот эта установка пропускает вот сюда к детектору, и дальше это ядро нового элемента, например, 117-го, оно измеряется с помощью вот специального детектора, который здесь применяется. А все продукты, которые не относятся к образованию нового ядра, это установка... Сюда вот отводят в сторону, там просто стоит такой бин стопер куда они просто вбиваются, потом этот стопер периодически там меняется и утилизируется. То есть вот эта установка построена с одной целью – произвести, вот здесь вот в мишени новое ядро, отделить его от фона и доставить в детектор. А детектор должен измерить его характеристики. Вот таким образом выглядит детектор а, заряженных частиц, а именно тяжелых ионов. То есть новые ядра 115-го, 116 117-го, отбирались газонаполненным сепаратором, который вы вот до этого видели, и доставлялись сепаратором вот в такой детектор. Это кремниевая пластина, очень ну, дорогой прибор, да, вот такой детектор, который способен измерить свойства тяжелых ядер. Вот такая пластиночка одна стоит 15 тысяч долларов, вот полностью ее производство. И в такой детектор вбиваются наши искомые ядра. То есть сепаратор доставляет их сюда, в детектор. Эти заряженные ионы вбиваются на небольшую глубину, порядка 5 микрометров. А вообще вся толщина такого детектора 300 микрометров. Но тяжелый ион, взаимодействуя на своем пути с веществом детектора, детектор сделан из кремния, выделяет энергию в виде электрического импульса в кремнии. Вот. дальше вот здесь вот видите есть такие э, коннекторы и с помощью них мы снимаем сигнал с этого детектора детектор сложный он тут на такой картинке не видно но он имеет сложную структуру он многостриповый стрип это полоска да то есть такой детектор позволяет измерять координату с разрешением 1 квадратный миллиметр то есть если у вас ядро вот вбилось вот сюда там или вот сюда то детектор с точностью 1 миллиметр скажет вам координату помимо этого он измерит его энергию с какой энергией сколько мы прилетело и даст время жизни то есть поскольку все эти ядра они радиоактивные прилетев в детектор оно начинает распадаться у них у этих тяжелых ядер единственный путь распада они спускают у себя альфа частицу то есть когда у вас сюда ядро вбилось в детектор то оно дальше распадаться будет здесь же, из этой точки. И мы увидим, и распадаться оно может э, спустя э, несколь, несколь, такими, несколькими этапами. То есть может вылететь из ядра одна альфа-частица, может две, может три, а потом наступит спонтанное деление. То есть просто это свойство вот этих вот новых ядер с этой, этой второй стабильности. Они радиоактивные, они альфа-распадаются, и обязательно его цепочка радиоактивных превращений закончится спонтанным делением. То есть в конце концов там последнее ядро просто развалится, спонтанно поделится на два осколка, и у вас ничего не останется. Вот. Но естественно, что это разрушает вот эти вбивающиеся ядра, да, разрушает такой детектор недешевый. Но вот каждые 2-3 эксперимента мы вынуждены менять. Вот такой детектор. Вот, вот здесь показана полностью сборка, он, вот это фокальный детектор, куда пролетает ядра, Но ну, вся сборка выглядит вот в виде такой коробки с открытой крышкой. То есть они вот отсюда прилетают, сбиваются там фокальный, а вот эти боковые детекторы служат для того, чтобы регистрировать потом распады. Поскольку э, деление еды происходит с поверхности детектора, то вылетающие из ядра частицы могут наружу вылететь. Вот чтобы их не потерять, чтобы их тоже измерить, их энергию, мы окружаем... Сборкой похожих детекторов, таких вот боковых. Так, вот теперь у нас будет демонстрация, как же это происходит. <клышко> <клышко> ну, здесь такая анимация, показывающая сначала, как собирается ускоритель. Циклотрон, да, ускоритель циклического типа. Вот сейчас идет сборка вакуумной камеры, где происходит ускорение. Снизу красный это вот, южный полюс магнита, сверху будет северный. Вот подцепились голубенькие это высокочастотные резонаторы, которые задают переменное электрическое поле. Потом вот сборка завершается. Это общий план экспериментального зала. Вот есть большой ускоритель. Отсюда начинается ускорение. Да? Иончики впрыскиваются в центр камеры ускорения. Ускорение длится десятки миллисекунд за это время, э, пучок ионов за это время успевает превратить нужную энергию заданную и дальше он доставляется вот пучок кальция доставляется на установку вот здесь происходит ядерная реакция это это мишень да это вещество Беркли вот летят ионы кальция и только один из них вот, с очень малой вероятностью может столкнуться с ядром мишени и образовать новый элемент но там энергии все-таки достаточно, чтобы эти ядра выбились из мишени и попали в детектор после сепаратора. Вот у вас образовался 117 элемент. Сейчас подойдите, я буду так нажимать. То есть, если у нас было мишень из Беркли, у которого Z97, и при облучении кальцием, у которого Z20, то, в принципе, может образоваться новое ядро, у которого Z будет 97 плюс 20. Вот, как я уже сказал, это процесс очень маловероятный. Во время эксперимента, который мы проводили по синтезу 117 одно ядро образуется за неделю непрерывной работы. То есть неделю работает ускоритель, выдается высокой интенсивностью пучок кальция, неделю работает сепаратор, неделю работают детекторы, неделю работают физики посменно. Вот остановки бывают кратковременные на замену каких-то там ну, технических вещей да, остановки там, на час на два и эксперимент продолжается вот суммарно когда проработаем суммарно непрерывное рабочее время от недели или чуть больше есть вероятность что образуется одно ядро 118 элемента со 118 еще хуже чтобы получить одно ядро 118 необходим месяц работы то есть это очень маловероятные процессы когда у вас вот так вот напрямую два ядра сольются и выживут как новое ядро. То есть вы видели, там вот многие ионы пролетали мимо, да? они не взаимодействовали или как-то рассеивались. Или может что-то слиться, но не то, что вам нужно, то есть более легкое. Вот. Но в полном слиянии, в таком вот редком процессе, очень редко образуется вот ваш нужный новый элемент. <coughs> то есть в процессе ядерной реакции объединяются все протоны и все нейтроны двух взаимодействующих ядер. Вот. Потом мы это фиксируем в детекторе. И наблюдаем, вот как я говорил, они все радиоактивные и альфа-распадчики испускают из себя альфа-частицу. Вот здесь уже восстановленная картина, как происходит распад материнского ядра 117 И вот там по шкале времени отложены такие вот времена жизни. Да? Ну, вот вы видели, 117-й элемент прожил 80 миллисекунд, распался, не распался, а испустил из себя альфа-частицу, тем самым превратился в 115-й элемент. Поскольку альфа-частица это ядро гелия, она уносит из себя заряд 2. Да, ядро гелия имеет атомный заряд двойки равный. Поэтому ваше ядро как бы стало по Z на 2 протончик легче. Образовалось ядро 115 ну какой-то элемент. Там, потому что альфа уносит еще и нейтроны, поэтому по массе 115 он тоже стал легче, чем 117 Ну и вот дальше, если смотреть, 115 и спускает опять из себя альфу, превращается в 113. <связь> Такая цепочка а, оканчивается спонтанным делением последнего ядра, в данном случае это был э, элемент 105 дубней. И вот мы так, И мы с вами пронаблюдали вот здесь вот цепочку из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Из 7 превращений. То есть в конце концов 117 <coughs> прожив, а, вот там на шкале было 80 миллисекунд, превратился в 115, -й. 115 -й, спустя какие-то доли секунды превратился в 113, й вот. И таким образом вся цепочка дошла до 105-го элемента. А 105 элемент, вы видели, развалился на два осколка, и все. И у вас ничего не осталось, кроме файла в компьютере. Да? <сí -2> <сí -2> вот. Но, тем не менее, нужные параметры были измерены. Мы можем измерить энергию распада, каждого распада и время. Вот. Таким образом были проведены опыты по синтезу всех ядер. А, начиная со, <къ -2> со 113-го. Поскольку 113-й ход и отдан приоритет в открытии японцам, но впервые он был получен у нас в Ляре. То есть все элементы, начиная с 113-го, 118-го, впервые в мире получены в лаборатории реакций в городе Дубна. Дальше уже подключились другие центры, Америка, Япония и Германия, и они повторяли наш опыт. Вот. На самом деле они подтвердили не было ни одного, ни одних наших экспериментальных данных, которые бы противоречили данным, полученным в других центрах. То есть в других лабораториях мира полностью подтвердили наши данные по свойствам, по измеренным энергиям, по измеренным именам этих новых элементов. Ну а тут отложены изотопы. То есть элементов-то 6, да, но каждый элемент а, имеет несколько изотопов. И вот за эти 20 лет в наших работах было изучено свойство более 50 изотопов элементов с зарядом от 113 до 118. Так. Вот это, это область. Вот Применение мишеней от урана до Калифорния от Z92 до Z98 при облучении кальцием, у которого Z20, привело вот к открытию шести новых элементов. Вот тут отложены вот эти 50 изотопов. Хорошо, мы идем. с мультфильмом закончен, идем дальше. Таким образом, чтобы э, такие вот опыты делать, чтобы продвинуться в область наиболее тяжелых ядер, э, понадобился новый метод. Понадобилось э, новый ускоритель построить. Понадобилось развить технику детектирования, применять такие вот сложные э, кремниевые детекторы. Э, понадобилось построить эффективную установку, газонаполненный сепаратор. Да, но в результате вот этот вот успех и а, 6 новых элементов. Ну тут просто перечислены, какие мишени применялись и откуда брались эти мишени. А, указаны те, те центры, которые предоставляли вещество. Ну, вот, Уран, Нептуний, Плутоний до Калифорнии. Ну, Чтобы понять. Что это сложно и безумно дорого, да? мы очень часто, людям показать студентам, и школьникам приходят на экскурсии к Навляр, людям, людям любим показывать цены. Если вы считаете, что золото это дорого, да, то можете сравнить. Один миллиграмм золота стоит 5 центов, один миллиграмм мишени из Калифорнии стоит 60 тысяч. Вот такая установка, которая у нас действует, газонаполнительный экспортер, стоит больше полутора миллионов долларов. Вот. Затраты на электроэнергию, чтобы ускоритель разгонял кальций, тоже огромные. Здесь показаны просто все радиоактивные цепочки, то есть вот 118, они, видите, как желтым отмечены все элементы которые испытывают альфа-распад зеленым это те которые спонтанно делятся то есть вот изотоп а, вот здесь не видно до да, 118 аганессон испуская альфа превращается в 116 элемент, испуская альфа превращается в 114 -й. и в конце концов там 114 а, <coughs> у него есть вилка там половина то есть двоякие свойства часть этих ядер также испускает альфа-частицу, превращается в 112, которая вот уже зеленый и делится спонтанно, а половинка там <связанная> сам 114 начинает делиться. То есть это указывает на то, что мы... Да, если мы посмотрим времена жизни, какие вот здесь указаны, это все секунды, полторы секунды самое длительное и доли секунды. То есть на самом деле это еще очень далеко <связанная> от той области стабильности, которую вы предсказывали. Все вот эти 50 изотопов новых, они находятся где-то на границе этой, этого острова стабильности. А, пока что здесь никакой речи о миллионах лет времени жизни не идет. Да? Все измеренные времена а, не превышают тут а, нескольких секунд. Вот, но было предсказано, что там будет много ядер да, вокруг этой области стабильности. И, как видите, по числу нейтронов мы еще не подобрались. То есть у нас 100... 184 нейтрона, это вот здесь вот будет. Вот предсказывается, что вокруг вот этого ядра Z114 и число нейтронов 184, вот здесь будет повышенная стабильность. Вот. А мы пока что еще не дотягиваемся. Нам не хватает вот здесь 7-8 нейтронов, чтобы по изотопам да, подобраться вот сюда к N184. Так, это, ну, это наша область. Вот на общей карте ядер полученные новые экспериментальные данные выглядят вот таким образом. Да? Вот это 3000 ядер. Вот это новая область, где мы добавили информацию о, суще... о ядрах, которые могут существовать. Вот здесь 50 квадратиков отложено. И э, чем тяжелее заток мы получаем, чем ближе мы к N. 184 приближаемся, тем больше ядро живет. Вот на этой картинке показан пример, когда вы вот, в одном из экспериментов, вот здесь вот, когда свинец обучали цинком, получили 112 элемент, которого число нейтронов а, небольшое, сколько вот 165, да? 165 нейтронов. Если вы перейдете к другому затопу этого же 12 элемента, который вот здесь уже вот, вблизи этой области стабильности, то. Смотрите, насколько э, отличаются времена жизни от 70 миллисекунды до 30 секунд. Да? То есть это 10 раз, э, в 3, в, ну, там, 500 раз увеличилось время жизни. Хотя э, это два изотопа 112 элемента, отличающиеся только там у вас, отличающиеся 8 нейтронами. То есть каждый новый нейтрончик в ядре увеличивает время жизни в два-в три раза. Вот. вот эти данные получены в реакции свинец с цинком. Это американские физи... Ой, простите, немецкие физики в ГСИ проводили эту реакцию и получили вот такой короткоживучий 112 элемент. Вот. Мы пошли своим путем, облучали уран кальцием, получали тот же 112 элемент, но затоп с массой на 8 нейтронов тяжелее, его время жизни оказалось тут в сотни раз больше. То есть это является таким строгим доказательством вот этой теоретической гипотезы, что чем ближе вы будете приближаться вот сюда к Н-184, тем больше будут жить эти элементы. Но пока что мы находимся вот, вот здесь только, вот на этой границе. Пока нет никакой возможности экспериментально передвинуться ближе вот сюда к N 184 нужны какие-то новые подходы нужны новые техники здесь просто перечислено в таблице в какой лаборатории были наши э, результаты экспериментальные подтверждены то есть э, видите вот здесь вот мы делали эти опыты вот по 112 по 114 по 115 э, с 2000 по 2008 год а в других центрах и только вот в 2007 приступили к таким же реакциям и наши данные были полностью подтверждены в других лабораториях мира. Но это стало поводом для того, чтобы объявить, что в Дубне было сделано открытие, что были получены новые элементы, и это было подтверждено другими лабораториями. И тогда была собрана Международная комиссия физиков и химиков. Есть такой комитет, и, и, и ЮПАК. Комитет по чистой и прикладной физике и химии. Вот именно э, члены этого комитета уполномочены сегодня э, давать новые наименование новым элементам. Вот, э, и требования этих комитетов были утвер... удовлетворены. Приоритет в открытии 114, 115, 116, 117, 118 элемента был отдан Дубне. Приоритет в открытии 113 элемента был отдан э, лаборатории Рикен в Японии. Там очень Непростая тоже процедура, нужно соблюсти ряд правил. Вот. Ну и комитет посчитал, что вот исследования в Японии больше удовлетворяют этим правилам. Хотя японцы наблюдали синтез образования 113 элемента на полгода позже, чем мы у себя в Думне видели свойства изотопа 113 элемента. Ну, там было международное решение, нужно было ряд определенных требований. Uh, у нас в дубне 113-й элемент uh, мы получали не в прямой реакции, а видели свойства 113-го uh, в опыте по 115-му. То есть мы облучали америцией 95 кальцием, видели 115-й элемент, и, естественно, он испускал альфа-частицу, превращался в 113-й, о чем мы и заявили, да, и дальше там была цепочка. Вот. Но прямого опыта на тот момент мы не проводили. То есть мы делали опыт по 115-му, но видели и 113-й тоже. А японцы через полгода поставили прямой опыт по 113. Ну и вот Международный комитет решил, что как бы их вклад весомее. То есть что прямое изучение важнее, чем то, что мы первыми увидели свойства изотопа. А таким вот образом выглядит современная таблица Менделеева. Да? Как вот я вам уже говорил, за исследования в последние 20 лет таблицу пополнили 6 новых элементов от 113 до 118 все они получили свои имена вот 113 в честь заслуг японии назван нихониум это на древнеяпонском языке япония означает нихон 114 элемент назвали и 118 в честь наших российских физиков до да, флеровий в честь академика Флерова, первого директора лаборатории агонисон 118 элемент в честь академика Аганесяна. Последующий Это ученик Флерова, последующий директор, а, ныне здравствующего. Юрий Салакович до сих пор является нашим научным руководителем. И это второй случай в истории <клёх>, наименования элементов в таблице, когда элемент назвали при жизни ученого. Да, первый у нас был Гленн Сиборг, при его жизни назвали 106. И вот а, Аганессон... Вот, Юрий Салакович в прошлом году был в юбилее, ему исполнилось 85 лет. Вот, и он до сих пор Руководит лабораторией и планирует. Некоторые журналисты пишут, что в Дубне собираются закрыть таблицу Менделеева. Да? Это, конечно же, неправда. Мы собираемся продвинуться как можно дальше. Вот Элементы 115 в честь региона. На нашем тоже древнем языке назывался Московия. Поэтому элемент Московиум. А вот два элемента Ливермори и Теннессин получили свои имена в честь вклада американских физиков. Вот эти исследования, что мы на газонаполненном сепараторе проводили, мы делали совместно с американскими коллегами. Это две лаборатории участвовали. Одна в городе Ливермо, штат Калифорния, другая в городе Окрид, штат Теннесси. Вот, они предоставляли радиоактивные вещества для облучения их тяжелыми ионами. Вот, и поэтому они являются полноценными соавторами и было решено что вот мы назовем а, три элемента до да, флеровий московий и а они 2 116 и 117 вот но как я уже много раз повторял все это было получено в россии в дубне просто в совместных экспериментах поэтому вот такие имена вот ну и за 60 лет существования ядерной физики из 18 элементов, которые пополнили таблицу, 11 были получены в Дубне. То есть теперь вклад в России в таблицу не только Рутени, да, 44, который еще был до объявления периодического закона найден в Казанском университете, но и от более тяжелые элементы. Представлены, представляют заслугу э, научной России э, в наше вот знание о границах существования материального мира. Ну и, а, вот здесь вот, просто интересные тоже картинки. Э, поскольку в этом году празднуется юбилей да, создания э, таблицы, представлены самые большие таблицы Менделеева. Вот это вот на здании, по-моему, в Кембриджском университете. Вот это э, в Испании на здании одного из университетов. И показаны две картинки самых маленьких таблиц Менделеева. Они созданы с помощью. Как, я не очень представляю метод, ну, э, ионной литографии. Э, внутри, э, я забыл, как называется э, университет Великобритании. Вот эта таблица размером всего лишь 7 на 14 микрометров. Вот здесь то есть тут отложены все 118 элементов таблицы. Вот видите, для масштаба 1 микрометр показывает Вся таблица 7 на 14. И они даже уместили там изображение и Менделеева, и Юрия Ганесяна. Это самые мелкие варианты таблицы Менделеева. В результате поставленные теории вопросы, ну часть из вопросов получила свои ответы. С помощью проведенных экспериментов, а именно то, что сверхтяжелые элементы существуют, существует остров стабильности, но мы пока еще находимся на его самом краю, не добрались еще до М184. Единственный способ получить новое ядро сверхтяжелое это проведение ядерной реакции, когда вы сливаете два ядра, образуется новый элемент. Сколько всего, можно быть, сколько всего может быть элементов ну, опять же, на это а, ответит эксперимент, да? Поэтому а, дальше мы планируем провести опыты по синтезу 119 элемента, 120-го. Как раз вот для этого мы построили новый ускоритель, о котором я говорил в самом начале, ДЦ286-й ускоритель. Его задача а, выдать больше интенсивности пучка кальция, то есть чтобы у вас 118 элемент, если 118-й будет эксперимент по 118-му, образовался не одно ядро в месяц, а если мы построим новый сепаратор будут доступны новые мишени и ускоритель даст интенсивность в 10 раз больше то в принципе возможно будут получать несколько ядер в день то есть не одно ядро за 30 дней а несколько штук в день то есть планируется на новом ускорителе повысить выход вот этих вот новых ядер в сто раз вот. ну, машина начала работать дальше дело вот за экспериментаторами посмотрим Первый опыты запланированы на осень этого года. Вот. Скорее всего, первым будет опыт по синтезу 120 элемента. Вот пока что мы сейчас к этому готовимся. Готовы мишени, опять же, в Америке. Опять ее к нам пришлют из Окриджа. Вот. И будем мы делать 120 элемент, но уже не с кальцием, поскольку на кальции программа исчерпана. Самый... Это связано с тем, что нет более тяжелой мишени, чем Калифорния. То есть Калифорнии это Z98. И атомный реактор – способен произвести столько вещества, чтобы из него сделать мишень. Вот. А если вы хотите получить 119 или 120, то атомный реактор уже не может произвести столько вещества, чтобы получить более тяжелую мишень. То есть не Калифорний, который за 98 нужен, а следующий, Эйнштейн, Эйнштейн, до да, 99. Вот. Так вот уже мощности современных самых реакторов не хватает, чтобы вот эти вот миллиграммы ä, <coughs> производить такого вещества. Поэтому единственный способ на сегодня – это оставить мишень, самую тяжелую, которая доступна в Калифорнии, но утяжелить тогда налетающую частицу. То есть взять не кальций Z20, а, например, титан, у которого Z22. Тогда в такой реакции Калифорния 98 плюс титан 22 образуется 120 элемент. Вот именно под эту новую задачу, ну и более тяжелые там тоже можно, да, утяжеляете частицу, берете Хром 24, Железо за 26, берете Никель. Таким способом можно до 126-го элемента дойти. Вот, но это так легко рассказывается, да? Там берете, облучаете, смотрите, регистрируете. На самом деле это очень сложная техническая задача. Построить новый ускоритель, создать новые детекторы, создать новую установку эффективную. Вот, но тем не менее мы вот движемся, да? И ряд открытых вопросов сколько всего элементов таблицы может быть но ну, теория говорит что э, может быть до 172 то есть сейчас э, новое предсказание что может быть там э, за сотым элементом несколько таких областей где будут э, ядра какое-то существенное время жить и в принципе возможно существование даже z э, ядра у которого Z 172 протона вот. ну дело дальше за экспериментом то есть теория теории но это требуется подтвердить вот ну как добраться до центра острова я вам уже сказал пока что это только а, утяжеление частицы утяжелить мишень нет никакого никакой возможности поэтому нужны новые ускорители которые а, позволят ускорять с большой интенсивностью более тяжелые частицы там просто проблема ускорителя в том что чем тяжелее вы частицу берете тем труднее получить высокую интенсивность на более тяжелые частицы ну а если у вас низкая интенсивность вы можете год Облучаться да, и ждать, когда у вас одно ядро образуется. Ну вот как долго живут ядра в центре острова, ну, предполагается, что могут быть даже и миллионы лет, если у вас вот, будет а, ядра вокруг Z114 и N184, и могут ли такие ядра быть в природе? В принципе, можно подумать, что где-нибудь в космос, да, в процессах а, создания взрывов сверхновых, Могут эти элементы образовываться. На Земле таких элементов нигде не найдено. Еще при Флерове проводились опыты по, синтезу, о, по поиску сверхтяжелых в природе. Брались пробы с лунного грунта, брались пробы метеоритов, брались пробы со дна океана, из шахт э, Земли. Сверхтяжелые, то есть не было ничего обнаружено тяжелее, по-моему, 105 или 106-го. А, ну вот как раз это я уже уже рассказал, да, что должно было сейчас произойти То есть следующий шаг в исследовании этой области Поскольку очень тяжело продвинуться по нейтронам, ближе вот сюда То следующим шагом это есть получение интенсивных пучков более тяжелых налетающих частиц И тогда можно опять в комбинациях вот видите, с ураном Плутонием из Беркли можно получать 119-120 элемент. Тут э, белыми квадратиками отмечены те изотопы, которые могли бы получиться, и указаны реакции, которые уже были проведены для этого. Например, у нас в Дубне мы проводили опыт по облучению плутония ионами железа с целью получить 120 элемент. Прооблучались, но не увидели никакого. 120-го не было эффекта. В Германии пытались а, «Берпи» облучать титаном, чтобы получить 119-й. Тоже нет эффекта, не получили. Но там а, проблема все-таки, видимо, техническая. Поскольку а, привыкли ожидать, да, что вот, ты месяц-два работаешь, у тебя есть эффект, ты получаешь одно ядро. Вот, видимо, все-таки эти ядра настолько редко образуются, что вот, на современных ускорителях не хватает чувствительности. То есть нужно на современных машинах а, ждать не два месяца, не три, может быть, год. Именно поэтому нужно строить более совершенный ускоритель. Ну вот чем мы занялись в Ляре, построен новый ускоритель, это макет здания вот этого нового центра. Этот проект получил название «фабрики сверхтяжелых». Как я уже говорил, для этой машины определена одна единственная задача, это синтезировать новые ядра и изучать их свойства. То есть все другие эксперименты, которые наша лаборатория делает, останутся на старых ускорителях. А вот этот вот новый ускоритель «фабрика сверхтяжелых» займется синтезом новых ядер вот 119-го элемента 120-го. А, вот, вот здесь расположение ускорителя и новых физических установок. Вот тут построено три экспериментальных зала. Сейчас монтируется одна физустановка, которая получила название новый газоноплодный сепаратор. Да? Тот старый так и останется там на ускорителе у 400. А вот к новому ускорителю устроится новый ускоритель он сложнее, но его эффективность будет в три раза выше. То есть опять же был составлен проект, как а, улучшить характеристики физической установки. Вот. ну детекторы вы видели, это будут также кремниевые детекторы, и есть возможность вот здесь в других залах построить еще а, другие установки. То есть сепаратор предназначен вот, для такого прямого получения и убеждения, что может новое ядро получиться или не может да, после того как если будут получены новые ядра, тогда, возможно, еще другие установки появятся, которые смогут изучать некие физические и химические свойства. Вот. Сейчас доступны быстрые методы ядерной химии. Это тоже новое направление, которое от ядерной физики отпочковалось. И можно будет вот с помощью такой сложной установки смотреть некие химические свойства тяжелых элементов да это изображение здания фабрики новый ускоритель и вот новый сепаратор вот он получится в два раза длиннее чем старый у нас был но его эффективность будет в три раза выше вот на этом я бы хотел закончить Вот, приезжайте в Дубну. Да, у нас а, очень много визитов осуществляется в Объединённой институте исследований. Занимаются мы с этим а, визитами школьников, учителей, а, визитами студентов. А, студенты приглашаются проходить практику во всех лабораториях, не только в нашей, во всех семи лабораториях. Можно себя найти. Да, занимаемся мы не только проблемами ядра, но и информационными технологиями, радиобиологией, а, проблемами атомных реакторов. Есть куча совершенно практик, курсов для студентов. Вот. Активно мы взаимодействуем с другими центрами, проводим видеоконференции с ЦЕРНом напрямую. Поэтому, если у кого нет возможности приехать с визитом да, в институт, можно договориться и через ОНЦ сделать <coughs> виртуальную экскурсию по нашей лаборатории даже в ЦЕРН. Вот. Организуем мы такие удаленные виртуальные туры здесь просто перечислен ряд полезных ресурсов где вы можете посмотреть информацию о нас вот. и спасибо вам за внимание буду рад если будут вопросы